Темнота. Никогда не беспокойтесь об отрицательно. Зажгите свечу, и темнота рассеется сама собой. Не пытайтесь бороться с темнотой. Нельзя победить темноту, потому что ее не существует. Можно ли с ней бороться? Просто зажгите свечу и темнота уйдет. Забудьте о темноте, забудьте о страхе, забудьте обо всех отрицательных предметах, которые обычно преследуют человеческий ум. Просто зажгите небольшую свечу энтузиазма. Проснувшись утром, встаньте с энтузиазмом и прежде всего примите решение, что сегодняшний день вы проживете в полнейшей радости. И начните жить в полнейшей радости. За завтраком ешьте так, будто Бог в самой пище, которую вы едите. Теперь завтрак становится священно действием. Принимая душ, помните Бога у себя внутри. Знайте, вы совершаете омовение Бога. Теперь ванная превращается в храм. И струя из крана орошает вас святой водой. Каждое утро вставайте с непреклонной решимостью, с уверенностью, с ясностью. Обещайте себе, что этот день будет бесконечно красив, что вы проживете его сполна и выпьете до капли. А вечером, ложись спать, вспомните, сколько красивого случилось сзади. Одна эта память поможет красивому вернуться завтра. Засните, вспоминая, перебирая в памяти, Красивые моменты прошедшего дня Сны будут красивее В сны войдет ваш энтузиазм И даже в снах вы станете жить с новой энергией Пусть каждый миг будет священным